Друзья, начинается наша прогулка по отелям. Вот тут мы ехали-ехали. Приехали в отель Lotus Bay. виды кажется, очень простенькие. Ну, давайте посмотрим, что внутри. Ну, в целом, выйдя на территорию, я так и скажу, что достаточно все простенько, немножко потерты уже все. Четверочка. Ну, сейчас посмотрим, какие здесь плюсы еще есть. Территория здесь достаточно зеленая, интересная. Из плюсов. Это первая линия. Как видите, у нас здесь, конечно, бассейн, территория, сразу большой пляж, так что по цене сейчас посмотрим, сколько стоит. Достаточно, с виду кажется, бюджетно. И первая линия, это еще раз говорю, большой плюс. Здесь понятно даже злонги с нашими загородочками, если что, от ветра стоят. Полностью песчаный вход, пологий вход, то есть со входом. Здесь вообще вопросов нет. Берег здесь отличный, да, никаких тут камней, кораллов сразу нет. И вот там видно далеке можно даже смазкой попасть. Отеля, смотрите, можно взять а, серфинг да, с парусом забыл, как называется, да, и, я так понимаю, покататься, здесь их много. Это у нас ресторан отеля, питание, вы понимаете, достаточно скудненькое, не такой уж гигантский выбор, но это у нас и не 5 звезд, а всего лишь 4.